Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Вена, мы продолжаем прохождение строка 2 Heart of the Swarm, и у нас на очереди миссия Перехват. Как я и говорил в прошлом видео, будет несколько видео, которые я записываю практически перед самым выпуском. Связано это с тем, что стрим у нас пропал, поэтому пришлось мне их перезаписывать полностью, а не перевыпускать. Так, ну что ж, не дайте протокскому челноку начать пространственный прыжок, какие тут интересные миссии, задания есть. Разрушите два протасских Нексуса а, при выполнении задания «Перехват на уровне сложности боец». Ну, то есть, видимо, не меньше бойца. Но ну, я в прошлый раз играл на «Ветеране», сейчас будем, конечно, играть на «Эксперте». Протасы все еще пытаются предупредить <coughs> Шакурос о том, что мы здесь. Они готовятся запустить челноки на Шакурос через канал «Искривление». Так, что у нас по улучшениям Керриган? Появились тут еще дополнительные уровни, дополнительные левелы. Я, конечно, включу улучшенных надзирателей, потому что это очень полезная вещь. Возрождение зерлингов мне не надо, потому что я зерлингов и не нанимаю. Автоматические экстраторы, конечно, это классно, но не настолько, чтобы прямо ими пользоваться. Ну, а улучшенные надзиратели это для меня хорошо, для моей внимательности я могу на это особо не, не обращать внимания. А, Во-вторых, это хорошо, потому что еще они, по-моему, больше припасов, да, обеспечены 50%. Так, сокрушительная хватка, но это, по-моему, мне нафиг не надо. Псионный сдвиг, вот реально очень полезная вещь. Еще цепная реакция есть, но это не очень. А вот псионный сдвиг он наносит аж 50 единиц урона, причем можно постоянно передвигаться очень быстро. И плюс еще, как видите, скорость передвижения увеличивается на 30%. Так, кинетический удар это только единственная боевая единица, поэтому лучше всего подходит нам исключительная стойка, чтобы Керриган не умирала. Далее, дикая мутация. Вот мне тоже очень нравится. Я это ставлю. Далее, рабочие близнецы, Рабочие мутируют подвое. Без дополнительных затрат и требует меньше припасов. Это прекрасно. Опасная слизь. Скорость восстановления здоровья, э, скорость атаки дружественных войск и строение повышается на скорость атаки на 30%, когда они находятся на слизи. Опульфы распространяют слизь быстрее и дальше. Эффективность добычи весь повышается на 25%. Но у нас будут гидролиски. Гидролиски, я насколько помню, это юниты такие, которые требуют, конечно же, и веспен, и обычные ресурсы, минералы. Но я точно не помню, почем они стоят, поэтому не буду, наверное, все таки веспеном э, заморачиваться. Я думаю, то ли опасная слизь, то ли рабочие близнецы. А рабочие близнецы хороши тем, что как бы можно выходит в два раза быстрее базу осваивать. Два раза значит больше можно будет получать минералов в короткие сроки вместе с пеном. Или опасная слизь, которая тоже в принципе полезна, особенно в этой миссии, если учитывать, что здесь у нас выходят базы, ну вот точнее не базы, а оборонительные сооружения будут находиться в определенных территориях, то есть вот где эти порталы, туда будут прилетать челноки. И слизь можно в принципе распространить по всей карте за это время, я думаю можно попробовать опасную слизь воспользовать использовать. Давайте-ка начнем. а хотя еще подождите-ка, есть улучшение армии, но я тут не знаю, что тут делать. И кислота. Мне вообще надо бы улучшение гидролитского, потому что я собираюсь именно их здесь использовать по полной программе. Можно будет еще, в принципе, и тараканов, но что тут тараканов. Таракан дополнительно наносит 8 единиц урона легким боевым единиц. Так, плюс 3 брони, если запас здоровья падает ниже 50%. процентов. Когти землерой, тараканы могут передвигаться с обычной скоростью закопанного состояния. В этом состоянии они также восстанавливают. Ну нет, конечно, я закапывать никого не буду, это слишком много контроля надо. Я бы не хотел тут вообще ничего контролить особо, просто хотел бы прорваться и всех убить. Таракан, таракан дополнительно наносит 8% урона легким боевым урона или на 50% больше урона. Давайте вот это тогда оставим. правильно, выбор, мне бы он нравится. Ну что ж, начинаем. Начинаем эту миссию. Она, я насколько помню, не очень-то и сложна, но однако тут вначале нужно не зафейлить. Если мы зафейлим вначале, тут можно и дальше уже не пройти. Протасы готовят челноки к запуску. Канал искривления. Но куда же он ведет? Я чувствую миллионы протасских разумов. Это Шакурас. Если хотя бы один челнок пройдет через канал... Кто на Шакурасе узнает о том, что мы здесь. Значит, нам нужно разрушить канал. Нет, на Шакурусе это заметит. Единственный выход сбивать челноки протосов. Гидролиски на фарш. Аватур, ассимилируй их эссенцию. Гидролиск воссоздан. Возможно, мутация из личинки. Мне нужно больше гидролисков, чтобы уничтожить челноки. Хотя, знаете, наверное, кинетический удар была не такая уж и плохая вещь. Ладно, мы пока давайте-ка занимаемся обустраиванием базы. Нам нужно больше так, у меня королев нету, да? Очень жаль. Нашим... Ладно, нам надо опухоли распространять. Опухоли у меня в двух сторонах сразу есть. Отлично. Давайте-ка начинаем их распространять. Твоя королева слух. Так, роевик. Иди-ка, точнее, извините, споровик, иди, окопайся. Так, королева нам требуется. Так, ага, давайте-ка распространяем дальше слизь. Пока есть такая возможность. Он Какой сюрприз! Что ж, нужно сбивать его. У нас нет выбора. Время пришло. Нужно. Так, у нас так и нет возможности личинки плодить. Это, конечно, плохо. Потому что, по сути, королевы мне только для этого и нужны в основном. Ну, конечно, еще слизь. Лечение, это уже так, побочно, они потому что сами по себе их лечат. Так, ой-ой-ой, по-моему, сильно близко, нет еще? Не близко. Окей. Так, давай-ка еще туда королеву. Сейчас мы убьем этот челнок, который летит к нам. Разрушили его, идем давайте-ка сюда да. Потому что нам надо, как вы помните, базу еще освоить там, которая рядышком есть Я это запомнил, и поэтому я сейчас пойду Само эту базу нет. осваивать Твоя Так, пришло. давайте сюда все сюда мне еще надо заодно конечно же весь пен зарабатывать обрабатывать давайте-ка сюда атакуйте планета станет вашей ледяной могилой да. Мы все туда ломали так Давайте-ка все идите, зарабатывайте, обрабатывайте. Моя королева. Протосы занимались сбором биологических образцов. Они хранятся в этих стазисных камерах. Если получится, мы уничтожим эти камеры и получим биомассу. Рой, это я. Хорошо. Это. Так, ставьте здесь пока плеточки еще. И еще здесь плеточки. Еще один челнок. Его сопровождают боевые корабли. Угу. Ты нас не остановишь, да, да, да, сто процентов, ребят. Говори. Будьте в этом уверены дальше. Забыл, так, не ставим не еще, туда. слизь сюда. Будем передвигаться только по слизи в основном, На потому что мне требуется это делать минерала. по причине того, что здесь есть бонус к Наша миссия продолжается. Так, ну конечно, мы, наверное, немножко перетащим с паровика, что там совсем уже далеко где-то стоит. Так. Много еще рабочих накинули. Нам нужно Давайте сюда. Сюда пока Нам что. Нужно больше... Так, -с, еще больше рабочих, еще больше веспена. И спин, кстати, почти уже не нужен мне, в принципе Надо сейчас главную армию уже иметь Помощнее Повкуснее Давайте в атаку Все, разрушили Как ничего делать вообще Так, идем, давайте в атаку уже Распространяем дальше слизь. Ага, тут у нас вот уже кто-то нападает. Силы для атаки на наш улей. Ну, собирайте дальше Моя силы. Что я могу сказать? Наша миссия Сукин, сын. Твоя больше минералов. опухоль опухоль дальше катайте тут у них вот как раз таки то что нам нужно направление они открывают другие каналы я чувствую еще как минимум два в этом но ну, это полная ерунда нас не должно особо беспокоить мы адаптируемся да так Наша быстрее распространяйся погибается. хорошо Ещё давайте сейчас заберем, наверное, капсулу. Так, ой ой ёй Это мой. Блин. Супенсинтемплар сраный. Ты стоишь тут. Мы уничтожили еще одну камеру. Интересно, что протасы делали с этой биомассой? На твою королеву напали. Да ладно. минералов как они посмели на нее напасть Рой, это я. Самое время. давайте, ломайте челнок отлично да. Наша продал... можно еще, в принципе, рабочих туда накинуть Потому что видим, что весь пенчик то потихоньку уходит. Твоя королева слушает. Моя месть сверху. Так, мне надо еще улей дополнительно. Плюс, слушайте, я вообще лучше не могу делать. Наверное, кстати, я могу улучшение делать. Поэтому надо было тоже бы это все изучить. Ага. Пытает надзиратель, что-то прям очень тихо говорит. говорит Протасы запускают челноки с новой базы. Давайте все вперед. Это усложняет нашу задачу. Ну не так, уж что сильно усложняет, ладно. Для нас нет на этот. Так, мне надо туда рабочих перекинуть, чтобы здесь поставили свои эти строения. еще улучшить рай. гидру Рад. такс время пришло кто на этот раз моя месть свершит зашивайся атакованный Месток будет страдать говорите Так, давайте-ка еще рабочих. Блин, все тут убили. Скоты. Давайте сюда больше рабов, а, так, твоя полагаю, давайте все в атаку, ну еще опухоль переместим, ломайте пока что командные центры, пошли дальше в атаку Разумеется. тревога твои войска приближаются к вражеской базе в атаку в время. теперь они запускают на два чернока. упрямые глупцы я позабочусь об этом твоя королева слушает мне надо второй командный центр вынести, по-моему, да, по заданию дополнительно если... Главное вынесем, не давайте проведет командный центр и свалим отсюда. Я все, сваливаем. Нам нужно больше, если... Сваливаем отсюда, идем куда? Нет, идем вот сюда, потому что тут у меня вообще ничего не защищено. Да Но можно к тому все... же сейчас перехватить один, а второй уже заберем так, по факту. Давайте забираем его, об этом. пошли дальше. Нам нужно больше, Рой вступил в битву. Давайте в атаку. Время Нас гораздо больше, поэтому, конечно, мы спокойно Рой, справляемся. Правда, там еще и летит всякая фигня. Давайте сюда идем. Нам нужно больше Мы все что отлично. Нам нужно больше. С Виспеном есть некоторые проблемки. У нас Виспен есть еще. Вот еще добывание. Еще тут добывание. То есть у меня топовое уже все и так по максимуму. Ну, давайте прокачаем немножко тогда юниты. Больше Можно было бы эту базу занять кстати. Но я что-то честно говоря думаю... Наверное, не надо. но можно хотя поставить. Давайте-ка поставим. Пошлем туда рабочих. Минск будет, Нам нужно больше, так. Ну, базу я их, конечно, атаковать больше не говорю, буду. Это было прям вот очень близко. Потому что потеряет поражение. Поэтому бессмысленно туда с Гидро идти в атаку. Можно было бы, конечно, каких-нибудь раевиков посоздавать, но я извращаться не хочу. Давайте уже закончим эту миссию. Так, мне надо еще, знаете что? Наверное, усиливать эту базу, потому что смысла, смысла особо тормозить нету. тебя в Ой, ну давайте идите сюда, ко мне. Золотая армада стерет тебя в пыль. Ой, да, я прям боюсь. Так, у нас тут, кстати, новая база появилась. Веспеновый гейзер иссяк. Хотя, в принципе, мы даже так нормально обороняемся. У нас уже, конечно, все минералы почти добыты, но по крайней мере... Мы нормально обороняемся. Кстати, там у нас, я смотрю, с минералами вообще все зашибись. На мейне надо туда, значит, послать мейне. Ну все, они теперь точно даже не смогут пройти к базе. Я не знаю, что должно произойти, чтобы они дошли до базы. Просто что-то должно быть невероятное, наверное. Они только выходят с базы, мы их тут же встречаем просто. Так, все, минералы у нас добываются. Здесь тоже. Можно еще несколько рабов перекинуть. Да. Давайте вас тоже перекидываю. Весь пен у нас тут, кстати, кончился. Тоже вас перекидываю. Какие-то эти протосеки были. Всех их убили, ну что ж, великолепно теперь, вот у нас слизь везде растянута, у нас везде войско стоит, и, в общем-то, мы теперь знаем вообще, где они ходят, где что делают, даже только выходят они с базы, мы их тут же палим. Ну, давайте 4 рабочих сюда кинем, еще, ну и все, теперь можно спокойно стоять и ждать. Приходите к нам, нападайте на нас, у нас еще улучшение сейчас мы сделаем. Просто броня будет топ. Новые так, этого, конечно, вообще, по идее, мало. То, что у меня здесь стоит. Надо бы побольше да. спорок создать. Но, Рой, в принципе, такой я. необходимости, как мы видим, особо это и нету, Потому что тут просто мы базу их палим уже. Я об этом. Сейчас они только не выходят, мы их тут же атакуем. Так, давай -ка. еще броня, сильнее. Мы адаптируемся. Э, да пускай они идут на ту базу. У меня спорок штук, столько много. Ну да, они даже толком с базы не смогли выйти. Вау. Немножко мы потеряли, сейчас восстановим. Я чувствую псионную матрицу протасов. Твои войска приближаются к вражеской базе. Да никто не приближается, не беспокойся ты так. Карриган, иди атакуй. Как раз здесь Темплара, тем более убьем его. На твою королеву напали. Моя так, тут И на меня напали, блин. да ну, вот о чем я и говорил, может случиться такая хрень. Крой вступил в битву. Протасы запустили три челнока одновременно. Они движутся к одному каналу искривления. Протосы какому запустили материнский корабль. спускайте Запускайте, боже, что а вам угодно. А, у них одна волна осталась, поэтому они решили напасть. Сбить их корабли! Ой, блин, я испугался прям. Ну, поэтому я понаставил здесь столько спорочек. А, давайте, нападайте. Ну, хотя нет, давайте встретим прям вот реально интересно, что спорки справится с ними. Там же одни только летающие юниты. А, нет, не все. Не все, не все, не все. Там что-то у меня делал гидролизское, не знаю что. Я, наверное, вызвал его просто с того, с той базы. Ну что ж, давайте нападаем. Просто минус сразу один челнок. Минус второй челнок. Минус третий челнок. Пс. Да, изи, конечно, получилось. Как будто я играл не на эксперте, а на легком. Это последний. Теперь каналы искривления им не помогут. Мы справились. Протасы больше не представляют угрозы. Я поверю в это только когда все они будут мертвы. Ну ладно, уж коррек, зачем так жестко? Ну, конечно, мы все-таки позволили им войти в пространственный прыжок, ну там, в общем-то, особо проблем, таких прям опасных моментов не было. Поэтому Мы победили. Два Нексуса уничтожили, нам надо было два, поэтому непонятно, зачем тут три написано. Ну, типа, вообще три их было там. Ну, понятно. Разморозили, кстати, мы не всех Диких Зергов, наверное, где-то там еще в уголке они оставались, ну и ладно. Что ж, мы закончили на этом миссию, довольно легкая, я хочу сказать. Не знаю, почему у меня сложности возникали, когда я в прошлый раз играл, потому что, по сути, я играл вот сейчас эту миссию... Ну вот, точно так же, как вот в прошлый раз. То есть, я не готовился ничего. Ну, я, конечно, помню, что тут надо было выбрать гидру. Как, в принципе, неплохой юнит. Но я не готовился. Это самое, что важное. Ну а на следующая у нас миссия будет внутренний враг. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, удачи.